Высшая школа информационных технологий и систем, больше известная по сокращенному наименованию ИТИС, относительно молодая структура Казанского университета. Высшая школа создавалась для практической ориентации студентов-математиков и программистов на современный IT-рынок. Это обусловило некоторые нюансы дорожной карты, которую представил директор ИТИС Айрат Хасьянов. Но в 2017 году, по итогам начала года, мы можем говорить о том, что у нас существенно увеличилось качество публикаций, потому что у нас количество цитат на публикаций стало 9,4, было 2,2. У нас увеличилось международное сотрудничество, у нас на предыдущем слайде было 30% в 2015 году, вот сейчас у нас в 2016 44-46 стало Итак, куда стремится Высшая школа? В стратегию развития подразделения вашей программы дополнительного образования, увеличение численности приглашенных профессоров и открытие новых магистрских программ. Согласно представленному проекту Дорожной карты на ближайшие годы, коллектив Высшей школы ИТИС видит свое развитие через призму интеграции максимального числа институтов и факультетов КФУ в междисциплинарных исследованиях и проектов. В разработке технологий на базе фундаментальных научных и медицинских исследований тем, продолжил проректор по образовательной деятельности КФУ. Дмитрий Таюрский познакомил слушателей с собственным видением реализации новых образовательных программ. Но тем не менее мы должны закрыть нишу, которая сегодня пустая, и готовить просто тех же самых бакалавров, не магистров, а в области бакалавров в области робототехники. Заслушав доклады, глава ВУЗа обратил внимание слушателей на необходимости решения ряда финансовых вопросов. Попробуйте сбалансировать с финансовым. Надеяться на то, что нам кто-то чего-то даст, но не приходится сегодня, ужесточается в целом по стране, поэтому планы должны быть в дорожной карте, они более реалистичные, более конкретные, акцентированные на те проекты, которые сегодня подкреплены финансово. Дискуссии были активные. Например, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ отметил, что для попадания в предметные рейтинги стоит увеличить количество работающих сотрудников и, как минимум, увеличить количество исследований и научных публикаций. По ним в целом стратегия была принята, но с условием, что коллектив ИТИС возьмется переработать ее с учетом рекомендаций, прозвучавших от Эльшата Гафурова и проректоров. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.